Песня удивительная, она пришла ко мне за три года до канонизации святой царской семьи. Она такая главная, песня из царского цикла, называется «Песня о святых царских мучениках». Россия пала, ниц и еле дышит, И уже не чает избавления час. Из-за тяжких лютых нас никто не слышит. Мученики царские, вы молите нас Колени ночью у Киота Осознав, что души отдали за Русь Коли нет иконы, я на ваше фото Возжигая свечи слезно Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Господу подобны вы своей любовью, Потому не рвется золотая не все грехи России, смывши царской кровью, не перестаете, Господа, молить. Наперед все знали, прозорливо ви. Дели. Да простит мне, Боже, Неумелый стих, всей Руси обители, ангелы-хранители, ближе многих близких и родней, родных, Николай Александра. Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия Проплывают в небе в царском оперенье сред несметных черных и галдящих стай Благословляя Русское спасенье Всех крылами крестит Православный царь Положили жизни россии новой страшно распрощавшись с жизнью во Христе Екатеринбургской, буской русской Голгофой, семеро семер возбыла на одном кресте николай Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Смотрим и не видим, Слушая, не слышим, Иссекает время на земных. Часах Все мы прославляя Имена их Впишем На сердцах крещенных А Бог На небесах Если Архиереи Разузнав Подробно не поверят снова вашим чудесам. По обетованию старец преподобный Серафим Саровский вас прославит сам. Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Коль за эту песню Враг меня замучит, Чтобы не повадно Русским было впредь Каждый православный Имена заучит Будет им молиться И со мною петь Николай, Александр, Алексей, Марин Ольга, Татьяна, Анастасия, Николай, Александра, Алексей, Мария. Ольга, Татьяна, Анастасия, Николай, Александра, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия, Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия, поем, Николай, Александр, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия, еще раз, Николай, Александр, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия.